Коляску «Вездеход» в помощь инвалидам изобрели новосибирские инженеры. Сегодня с заводского конвейера сошел первый уже не опытный, а промышленный образец. С помощью изобретения без чьей-либо помощи инвалиды могут подниматься по лестницам и самостоятельно преодолевать любые препятствия. Единственное в своем роде коляска-трансформер при этом стоит в несколько раз дешевле иностранных вариантов. Ольга Маховская проверяла, как это работает. Это можно назвать эволюцией инвалидной коляски. Вот она всем привычная, не всем удобная, обычная четырехколесная. А вот так ее несколько лет назад представляли себе новосибирские изобретатели. Добавили гусеницы. Опытный образец тогда собирали из подручных запчастей. Потом полгода тестировали, дорабатывали. Революция в эволюции спустя всего четыре года готова. Новенькая, блестящая, практически только что с конвейера. Уникальная коляска-вездеход. На ней можно ехать по лестницам и высоким бордюрам. Всего 8 километров в час максимальная скорость. Кому как больше нравится, да? кому-то больше болида напоминает, кому-то танк, кому-то трактор, кто-то трансформером называет. Руль автомобиля – это джойстик. Захотели поехать на гусеницах – нажали эту кнопку. Захотели поехать побыстрее на колесах – нажали вот эту кнопку. Раньше, чтобы попасть в читальный зал библиотеки, Олегу нужна была помощь трех мужчин. Подъемный этаж минимум 5 минут. На коляске вездеходе – в несколько раз быстрее. Ну все. Поздравляю. Вольно-таки, я считаю, быстро поднялся. Ощущаешь то, что свободный в том, что никто, ни ты никого не обременишь тем, что ты вот в таком положении. Получается, никого не обременяешь, можешь сам все сделать. Ступенька ход с заводским названием «Катервиль» по-домашнему просто Катя, пожалуй, первая социальная разработка новосибирских инноваторов, которая все-таки сошла с конвейера. Конструкторы старались сделать ее доступной для инвалидов. Стоимость 400 тысяч – это в три раза дешевле, чем французский ее аналог, при том, что Катервиль превосходит ее по техническим характеристикам. За серийное производство коляски вездехода взялся один из местных оборонных заводов. Опытная партия уже выпущена заказы и перейдут со всей страны, и даже из-за границы. Стать более мобильными в городах с ограниченными возможностями для инвалидов мечтают тысячи людей. Ольга Маховская, Максим Федосеев, Новости здесь, Новосибирск.